Друзья, всем, всем привет. привет! Сегодня начало нового видео. Мы уже, как видите, в доме стоим. Скоро здесь уже спать можно будет, оставаться там. Видите, что у нас? Это рама. Рама от нашей новой двери. Люди, кто подписан на наш второй канал Жизнь Шиндяевых, они знают, что мы приобрели суперкрутую дверь, которая будет в будущем входной дверью в этот домик. Дверь выглядит таким образом, она 2,40 в, выш... в вышину, смотрите, я даже не дотягиваюсь до верха, она почти метр в ширину, и как видите, она стоит вверх ногами, то есть у нее перекладина выше, чем должна быть, и замочная скважина повернута кверх ногами. Почему? Потому что нам нужно, чтобы дверь открывалась вот так, а дверь открывается вот так. Соответственно, мы ее переворачиваем и ставим кверх ногами на нашу дачу. Да, возможно, это выглядит колхозно, но зато мы вам покажем, как это можно сделать, вдруг кому-то пригодится. Нужно будет переворачивать эти петли. Нужно будет у токаря заказывать еще один такой штифт, который будет служить у нас как направляющая в наши петли, потому что у нас их есть три, а четвертого нет. И необходимо будет обрезать вот эту раму. Почему? Потому что сверху над этой дверью должна стоять фрамуга. Фрамугу у нас есть, но она с небольшой трещинкой, и мы решили так как у нас она просто не поместится в наш дверной проем, мы решили ее убрать и сделать в будущем глухое окно в нашем сарае или в хозблоке, кому как угодно. А раму мы будем обрезать и укорачивать. Это мы тоже вам покажем, как правильно нужно сделать. А также обратите внимание, дверь а, от офисного здания, соответственно, порог у нее максимально тоненький, маленький. Я не думаю, что нам что-то будет дуть по ногам, как говорит мой отец, но зато мы не будем об него спотыкаться. А еще, друзья, мы немножечко модернизировали нашу канализацию. Как видите, здесь вывод мы оставили, как он и был. Но я хочу поменять вот это место. Мне не нравится, что здесь под прямым углом а, труба выходит на улицу. Я хочу сделать ее выход из дома под углом. Далее а, мы задали наклон. И в этом месте мы двумя 45 пятыми углами сместили трубу ближе к фундаменту нашего здания. Соответственно, вывод под наш умывальник мы сделали. Вывод под унитаз, и там же пойдет труба на второй этаж, тоже сделан. И отвод под душевой трап и под трап нашей парной тоже мы сделали. Но пока что не стали его ввести далее, потому что здесь лестница и, в общем, весь хлам. Мы решили начать с большой комнаты, ее сделаем, и все уже туда перенеся, будем делать здесь. Эту дверь, кстати, мы купили на Авито за полторы тысячи всего. И для нас большой плюс, что будет очень много света в доме, потому что она стеклянная. Но мы будем ее тонировать, и поэтому с улицы ничего видно не будет. Да. А теперь мы ждем родителей и идем работать. Неправильно сказал. Теперь мы идем работать, параллельно ждем родителей и будем работать потом четвером. Весь редис у нас уродился. Теперь идем сажать новый редис. Мы туда не вот. С какой целью мы очищаем вот этот промежуток? Если завтра у нас заводят в песок большая вероятность того, что там прохода не будет. Поэтому делаем здесь проход к гороху арбузам и дынем. И ну, как бы здесь уже вот спокойно можно ходить. Давай я это беру. Как давай, давай. Оп. Я помыла посуду. Родители у нас там убирают мусор. Саша обжигает казан. Решил сейчас его обжечь. А он обжег меня. А он обжег тебя. Суком с чесноком, чтобы как-то в общем там. Пахнет, в общем, очистить. Вот, теперь покажу, что делают родители. Я там параллельно еще прополку делаю. Осуществляю. Родители мусор собирают у нас. Вон там вон. Собирают из теплицы, вытаскивают весь мусор. И складывают в мешки вас там комары не закусали нормально вот. сегодня кстати весь день занималась прополкой вот прям видно здесь прополола и вот чуть-чуть осталось освобождала здесь получается за горохом все горох весь прополола теперь чистенький стоит лунки я все вот сейчас обрабатываю очищаю их чтобы чисто было вот здесь вот было как вот здесь а сейчас вот у меня чуть-чуть осталось прям доделать и все готово и вот так вот немножко Сухой травой обложила две эти лунки. Потом, наверное, все так сделаю. А, а также здесь вот тропинки полностью очистила. В эту сторону тоже. И здесь сегодня сделали короткий проход. Чтобы быстро прийти к дому. Он у нас был? Правда, он зарос в этом году. Вот. Вот так вот. Родители сегодня уже очень много про мусор собрали. Здесь три мешка. И здесь целая гора пакетов, мешков. А сегодня, кстати, еще освободили вот эту часть забора. Для того, чтобы завтра нам свезли здесь э, щебень и песок. В принципе, места здесь достаточно будет выгрузить. И почему мы собственно до сих пор забор не поставили? Потому что, ну, с этим мы немножко подождем, надеемся. И смотрите, за этой порослью Такой чушь, что до сих пор дальше вся заброшенная. Поэтому хоть тут даже забора не будет, тут с дороги никто не увидит никогда. Есть тут забор или нет. Вот, и также с этой стороны, видите, какой маленький кусочек дома видно. И все. А все остальное, как были заросли, так и есть. Но, считай, это вот по периметру у нас такая часть вся заросшая просто для того чтобы не было это видно все с дороги пока я хожу там дыни арбузы и горох поливаю смотрите тут уже работу полным ходом еще один пакет да но что так вам камеру конечно не поставишь не надо. тут тут некуда вот Давай. еще вот этот угол И потом если хватит мешка то с той стороны еще вот сделаем mm -hmm. последний дочь тут может еще рулончик, где найдешь. мне кажется это последние были да еще пару бутылок Папака? Новая. Почти черенопов находишь. Неужели там еще один погрыф, а? Что за кирпичи опять какие?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 Так, да, друзья, смотрите, нашли мы мешок цемента. Он лежал в целлофановом пакете, в тряпичном пакете, опять в целлофановом и опять в тряпичном. И давайте вместе с вами вскроем. А цемент тут как новый, друзья, смотрите. Рассыпчатый, никакой камня, ни в что не превратился. Представляете, сколько уже больше... 40 лет, по всей видимости. Да, по всей видимости, да, больше 40 лет общем, вот Фундамент под печку у нас будет из классного советского бетона, который простоит дольше, чем весь этот дом. Вот мы сейчас уже, как видите, по песку начинаем делать фундамент под нашу печь. Итак, друзья, выкопали мы яму, в которой нашли, собственно, наши тормоза. Забили туда трубу... Да жесткого. Забили здесь вот еще арматуру, все это связали, накидали кирпичей, потому что яма реально глубокая. Грубо говоря, таким образом мы забутовали. И сейчас будем проливать песок с цементом один к трем раствором, пожиже немножко делать, чтобы все это у нас туда пролилось и был такой монолитный фундамент под печью. В дальнейшем здесь у нас будет стоять печь, возможно прорежем стену туда и сделаем печь на большую комнату и на помощь. Но пока об этом не думаем, пока просто готовим фундамент под нее, чуть больше чем она на самом деле будет. Печка на самом деле будет вот такая малюсенькая, но фундамент будем делать хороший, качественный. Вот, цемент используем тот, что был на даче, песок мы только что завезли, вот, тачка его сюда вожу по таким вот настилом гоняем тем временем в огороде у нас тут кипит работа я параллельно совсем еще курицу жарю отец там он расковырял возле скважины все мама тоже тут что-то ходит делает что огород с а, тыквой? нет тыкву там короче все чем-то заняты что все сил нету ехал ехал назад покатился чего <говорит> у вас сил больше нет ты хорош давай Положили сетку перед последним сегодняшним замесом. Итак, друзья, для того, чтобы влага лишняя не испарялась у нас в помещении, мы решили, вернее, я решил накрыть э, пленкой. Сейчас я его накрою пленкой, прижму кирпичиками, и пускай бетон набирает прочность. Это у нас первый основной фундамент. Следующий мы уже будем выставлять опалубку поменьше, уже под размер печи, уже под... ну. Уже когда распланируем все, что здесь будет у нас в дальнейшем. На сегодня все, друзья. Всем спасибо за просмотр. Лайки, подписки, комментарии. Не забывайте, второй канал по ссылочке в описании. Мы есть везде. Всем спасибо, всем пока.